Всем привет! Давайте сделаем из этого автомобиля пособие, Пособие, так сказать, для начинающих, потому что все больше и в комментариях, и в личку люди пишут, э, ну, по вопросам понятно, что люди прям совсем начинающие и очень многого то, что я ну, быстро произношу, не уточняю, они реально перезадают вопросы, просто очень простые, поэтому Автомобиль интересный в работе, в объеме работы. Как раз на нем и покажем. Более-менее постараюсь в деталях, знаете, сделать его потемно. Пластик мы уже сделали. На пластик пока что внимания не буду обращать. Сегодня поработаем чуть-чуть с металлом. Темой у нас будет определение масштабов трагедии. Определение того, чем эту трагедию лечить стоимость брать во внимание не будем, потому что разные рынки, разные материалы. Будем трогать такую тему, просто что нужно, с чего начинаем и как определить вообще, каким типом ремонта пойдем. Из того, что мы видим, первое, мы видим что-то, чем-то загрунтованное и видим, что там кто-то как-то работал. Что конкретно находится внизу? Я не знаю, исходя из того, что я не вижу, что там находится внизу, я не знаю, какие типы грунтов мне нужны на работу с металлом, кислотник или эпоксидник. Пока я не раскрою это дело, я не смогу понять, что мне нужно, грубо говоря, идти на рынок и покупать. Из того, что ясно, что нужно покупать, это скотчи, это укрывные пленки, это в идеале бумагу на дальнейшую, на покраску, на подгрунтовку ей удобнее работать бронированный скотч нужен вот я дверь им заклеил чтобы не попадало под молвинг ничего далее из того что я уже видел что мне нужно это шовный герметик мне нужен тут переложить понятно что для работы нужны салфетки обезжирки растворители разбавители для грунтов которые мы выберем шпатлевка нужна универсальная шпатлевка со стекловолокном, шпатлевка по пластику для этого именно автомобиля. далее что еще из такого быстрого, куча наждаков в плане скучбрайта и всякие мелкие, это мы чуть дальше не в этом видео коснемся. Ам, ам, ам. краску и лаки сейчас не трогаем тоже, не, пока что до них далеко. начнем с простого, то есть оценка масштаба. Да? Здесь красится у нас крыло-дверь, крыло-капот, два бампера. И эта дверь обязательно идет в перекрас, потому что лишь сложный цвет. И встык красить два соседних элемента, не трогая этот, это глупо на одном борту. Поэтому красится дверь. Капот красится, потому что пошла вот такая вот коррозия. Это мы раскроем. Ну, тут понятно, тут алюминий, тут надо просто расчистить. Здесь работаем с кислотником. Тут пока что под вопросом. Порядок действий. Накрываем колеса укровной пленкой, защищаем их, потому что сейчас будем работать с растворителями. Приступим к очистке и оценке того, что у нас есть снизу. В основном все рихтовщики, там, хозяева машин, неважно, кто это делал, делают это однокомпонентным материалом. Он у нас растворимый в растворителях, поэтому берем здесь 46-й растворитель этой мойки не стесняясь смачиваем а заводской лак этот растворитель не трогает если он действительно заводской можно смывку краски взять но ну, растиком это она активно видно как она начинает коржами прямо подниматься почему сейчас не лезу на по нескольким причинам. Первое, смысла нету, оно смывается все растиком. А второе, я хочу посмотреть на то, что там лежит снизу, как оно там сделано. есть ли какая-то активность у металла с влагой или нету, потому что через эту краску влага проходит отлично. Вроде начало размокать. Попробую собрать все сейчас бумажными салфетками. Видите, как отлично все собирается. То есть снизу лежит грунт. То баллончика сверху покрасили просто чем-то красным. То есть у нас все отлично снялось буквально за один заход. По крайней мере мы можем оценить масштабы трагедии. Если где-то в труднодоступных местах не вытирается, ну, не вытирается, да, взяли скучь брайт и вот так дотерли. Крыло все равно в ремонт, в грунт. Капот тоже у нас идет в окраску, поэтому я не боюсь, если я его зацеплю. Если бы капот я а, не красил, я бы обязательно вот тут заклеил скотчем бронированным, накрыл бы бумагой, чтобы у нас ну, не, не делать себе потом лишней работы. Да, кстати, по поводу всего. Если видите изначально, что вот красить не надо будет, допустим, то, условно, вот эту зону, Лучше заклеить ее сразу броней и чем-то прикрыть, потому что потом начинаются приколы. Хотели сделать переход, переход не получается, потому что зацепили наждаком или напылили туда грунта, пока перетирали, сделали протир на торце. Поэтому лучше сразу защищать. То есть то, что не собираетесь э, запускать в ремонт, сразу накройте. Включая соседние элементы. Реально дешевле будет, поверьте. Посмывал все. Тут посмывал там, посмывал в дверном проеме. И сразу оцениваем масштабы. Значит, протираем сразу все соседнее, чтобы четко просмотреть, где мы работать не будем. Работать мы не будем с передней дверью, с плоскостью, снаружи вообще никак. Кроме как покраска и подготовка к покраске. То есть по подготовке наружки никак. У нас дверной проем. герметик переложить надо. Здесь... Выше этого конта ничего нету подлежащего ремонту именно. То есть проверяем на фонари, на солнце как-то выискиваем вмятины, сколы, царапины, те, которые обязательно надо грунтовать. Их нету, то есть мы будем защищать вот эту верхнюю часть броней. уходить, чтобы туда не попадать. С дверью, ну как такового защищать ничего не надо, но просто мы сюда не будем лезть грубым наждаком, можно отбить линию скотчем себе. И грунтовать там тоже, по сути, не надо. По рифтовке Ну, тут два варианта. Что не сделала рихтовка, то делает шпатлевка. Схема автокара. 100-500 тонн шпатлевки навалить. Либо, как следующий вариант, это я позвонил хозяину и говорю, поскольку я сейчас не рихтую, у меня нет инструмента и нет времени на это. Я позвонил хозяину и говорю, что нужен рифтовщик Пусть приедет. Тут очень много работы доделывать да, надо. Ну Реально так оставлять вообще не вариант. С дверью все понятно. С крылом в принципе сохранять тут особо сильно ничего не надо. Ну, разве что вот так вот можно отбиться скотчем. Потому что вот до этих пор у нас работает шлифок. Шлифок у нас вот. И чтобы выровнять вот эту плоскость, мы будем наш датон царапать аж вот сюда. Это неизбежно. То есть вот, вот, вот до этих пор можно отбиться скотчем. Половиночку по капоту. Я его не протирал, но тут его надо тоже весь вымыть. Он, в принципе, ровный весь. Основная работа у нас идет вот с той стороны, где коррозия на алюминии. И тут есть пару школьчиков. Ну, это надо идеально вымыть и увидеть. Вот скол. Эм, далее. Ну, по носику, понятно, сколы. То есть тут, скорее всего, будет работа выглядеть так. Расчищаем до металла. Там, где у нас есть повреждения. Нос. Чищаем полностью до металла. Там, где сколы, мы их не шпатлюем. Мы их тоже разрабатываем. Промотовываем весь капот под 400. Проверяем, это все будет хорошо видно. Но это я все покажу отдельно. Потом. И грунтовать будем только носик, юбочку. Капот будет сниматься. Показываю почему. Потому что у капота вот здесь вот как бы так вот так вот здесь есть коррозия. Здесь надо снимать шовный герметик этот шва и его перекладывать. Поэтому капот однозначно в съем пойдет. А, да, будут крутиться болты. Да, мы их потом, в принципе, там подкрасим чуть-чуть. Цвет тут чуть-чуть странный, поэтому такое, знаете. Ну, подкрасим. Что-то сделаем, чтобы не было так заметно. Пусть капот будет сниматься. С капотом будем работать отдельно на столе. Крыло Крыло, крыло Крыло под вопросом, кстати Крыло можно и не снимать, потому что окрашивать крыло Удобно здесь на месте Вместе с дверью Снять придется точно заднюю дверь Потому что с ней, во-первых, работы много Во-вторых, окрасить нужно чуть-чуть дверного проема а Дверь изнутри Когда у нас эта дверь будет снятая Будет, в принципе, хороший доступ К прокрасу даже в закрытом состоянии Вот этой двери вот той части, где мы будем герметик перекладывать, внутренний. Поэтому крыло с дверью оставляем, хотя я думал, буду снимать изначально. Но решил, что снимать буду только заднюю дверь. Мне удобно красить оп, в проемчик, дверь, крыло и дверь отдельно на вертолетчике, висящая рядом. По цвету отличий, в принципе, не будет, потому что красить буду за один заход. Главное соблюсти толщину последнего слоя, чтобы не втыкануть в цвете никак. Здесь в проеме сразу защищаю себе скотчем по внутреннее ребро, потому что красить буду по наружнее ребро. Здесь работа со шпатлевкой, поэтому по внутреннее ребро отбиваемся скотчем. Скотчем отбиваться будем не вот таким, потому что это тонкий. И он реально наждаком пробивается, особенно машинкой на раз. Скотчем закрываться будем вот таким. Есть у разных компаний бронированный скотч. В принципе, есть даже в строительных магазинах, но он чуть-чуть с более мелкой, э, мелким шагом, точнее, более крупным шагом армировки, то есть у него нитки не так много. Но, тем не менее, можно применить его, хотя по цене вот этот получается дешевле, чем строймат. Сразу защищаем хром вот этот, он не снимается, потому что там весь салон надо разобрать, чтобы вытащить. Эм, короче, отбиваю сейчас, посмотрим, что получается. Позаворачивался, подклеивал. А ручки тоже лучше заворачивать сразу, потому что там потом ну, влом чистать как обычно становится. Дверной проем сразу бумагой прикрыл, потому что будем шпатлевать, чтобы не попала на глянцевая часть лака. Дверной проем заклею только после того, как сниму дверь. Ну, когда, собственно, начну работать тут, я сниму дверь. Сейчас клеить его бесполезно, его оторвет все равно дверью. Вот такие дела у нас. Рамку бампера... В принципе, ее нужно снять сразу, но я пока что не снимаю, потому что мне нужно будет по бамперу, после рихтовщика, проверить, как тут стоит плоскость, осталась, не осталась, и ее чуть-чуть подправить шпатлевкой, потому что она кривенькая. Но тут, я так понимаю, удар был хорошо засажен, потому что весь вот этот кант, он прорихтованный. Тут, я так понимаю, оно внутри было. А по работе рихтовщику, ну, реально много. Тут еще все кривое Тут, тут, тут вообще легкий ад. Тут уже оловом. Что-то шпарили, плавили, надо снимать. А потому что оно не держится. Вон я вижу. По двери тоже. Очень прям еще поработать и поработать. Особенно снизу. Ну, в принципе, шпатлевкой можно сделать и это вывести. А значит, для работы, какие мне будут нужны грунты? Мне здесь нужен будет и кислотник, и эпоксидник. Кислотник мне нужен будет на капот алюминий кислота, потому что надо порасчищать. Здесь есть, скажем так, следы, очаги коррозии, я их поубираю и пшикну кислотой. По металлу, после того, как отрихтуется, дорихтуется, я все расчищаю машинкой до голого металла, зоны такие с запасом и прогрунтовываю все это эпоксидным грунтом, чтобы мне закрыть доступ к вот этим вот всем открытым точкам, которые уже местами начали корродировать коррозия такая мелкая легкая, но она как бы есть. На эпоксидник можно шпатлевать напрямую такой металл. Я шпатлевать не стал, ну потому что опять же есть следы, во-первых, с споттером, это надо все защитить, закрыть. Вот такой металл, допустим, еще вот, вот так вот давайте закроем То есть вот такой металл можно шпатлевать голый Почистить его, перешпатлевались, перетерлись Там эпоксидничком закрыли, кислотничком, как считаете, нужен И грунтуетесь Но вот такой металл, эпоксид, высушили Такой хороший слой, слой 2 навалить Высушили, дали рисочку зеленым скотчбрайтом Так плотненького зеленым скотчбрайт не пробьет в отличие от наждака на бумаге, либо даже на поролоне, и спокойно шпатлевались. И можно быть уверенным в том, что металл защищен, потому что эпоксидник это барьерная защита хорошая. О том, что ваш поклон лежит на стабильном, скажем так, основании, с которым ничего не происходит. Да и на протирах потом не будет никаких проблем, потому что снизу опять же есть эпоксид. Я крашу водой, у меня как бы с покраской проблемами с протирами не будет, а на сольвенте там могут быть приколы, если у вас лежит бутерброд в плане э, кислота, акриловый грунт, потом шпакло. Лучше эпоксид, потом шпакло. Либо же вообще металл, шпакло, эпоксид, и потом работаем. Дальше уже грунт-наполнитель, перетираемся. Как-то так. В принципе, ремонт... Такой довольно-таки ясный, понятный. Эпоксидник. на Капот кислота. Капот не шпатлюем. Здесь шпатлюем. По шпатлевкам, я уже сказал, до волокно. Универсалочка. Ну, может быть, финишка. Кому кто любит работать. Но ну, если хорошая универсалка, можно отработать полностью ей. Потом жидкая шпатлевка я здесь возьму по-любому. Потому что вот эти вот формы, особенно на кантах. И внутренний кант на двери, вот этот вот, нижний. Ну, блин... Мазать его из шпатлевки и точить это будет дольше. Был бы только, допустим, кусочек, не знаю, кусочек крыла, да, тут небольшой объем. Тогда да, можно чуть-чуть потратить времени, поработать с обычной шпатлевкой шпателем. Но этот кислотник, господи. Но жидкая шпатлевка реально упрощает работу, если она нормальная. Она проще вывести на ней плоскость по времени работать чуть чуть там дольше чем с обычной шпатлевкой чистой засушки но по качеству реально в разы лучше потому что дверь в принципе вся пойдет под жидкую шпатлевку аж до вот этих пор ну кроме что краешка вот тут потому что тут все надо натянуть хорошо и в струнку кстати вот после таких ремонтов я хозяина предупредил но после таких ремонтов дверь сбоку прям вообще идеально струной не будет никогда она будет э, ровно в том состоянии, в которое вы ее вывели, при той температуре, при которой вы работали. При явных изменениях температуры, плюс-минус от 10 градусов в разные стороны, дверь начнет менять свою форму на отблик вот под таким углом. То есть она будет не идеальна. Тут, в принципе, и передняя дверь не идеальна, если посмотреть на отблик. Но задняя дверь, поверьте, лучше, чем передняя, не будет. А, то есть я ее делаю, у меня, допустим, тут 20 градусов, да, в гараже А выгнать ее на улицу, она нагреется до 50 И она поплывет совсем другими линиями Остудить ее до минус 20, и она пойдет совсем другими линиями Поэтому об этом сразу лучше предупреждать, обговаривать с хозяином Чтобы потом не было нюансов, потому что какой-нибудь тошнотный клиент Обязательно приедет и скажет, слушай, друг, а я вот так вот, знаешь, сбоку устал от машины а тот элемент, который надо было делать на выброс под замену, а он у меня почему-то неровный. А давай-ка ты мне его бесплатно переделаешь. А вы его не предупредили, и потом говорить о том, что, блин, но ну оно так не получается. Он скажет, а что ты мне сразу не сказал? А если ты мне сказал сразу, а мы бы ее под замену пустили, а теперь давай мне переделаю бесплатно. Поэтому учтите эти моменты, клиенты всякие бывают, лучше обсуждать вообще все. Теперь по поводу закупок. Не думал, что эта проблема такая для людей сложная и занятная. Идете на рынок, где вы там что-либо покупаете для ремонта автомобилей. На нормальном рынке, в принципе, можно купить все на одной точке. Ну, разве что, ладно, там подбор краски куда-то вас отправят. Если нету на рынке, ну, найдите хороший интернет-магазин, которому вы сможете доверять, у которого в наличии хотя бы можно купить, опять же, все, кроме краски, именно кроме цвета, чтобы вы покупали максимально в одной точке. Первое, это надежность как бы, продавца, более-менее все будет... Либо свежим, либо все будет пропавшим. И вы тогда сможете определить, что за интернет-магазин кто продает. Второе. Один консультант, с которым вы общаясь, он вам подберет, хотя бы поможет. Там, шпатлевки от одной фирмы, грунтовки от одной фирмы. Посоветуют наждаки. Да, пусть они и дешевые. Но хотя бы что-то там вам посоветуют. А скупляться в разных местах. Там грунт, там шпатлевку, там наждак. Первое, неудобно. Второе, ну, это все будет разных фирм. Лучше все-таки придерживаться хотя бы какой-то одной линейки в тех же грунтах, шпатлевках, лаках, красках. Наждаки уже то такое, то механика, что купили, то купили. Обезжирки а даже те же самые, вроде мелочи. Ну, возьмите от одной фирмы. Будет, по крайней мере, стабильно и надежно. Какие интернет-магазины выбирать, я вам не посоветую. Тем более по Российской Федерации я там никогда ничего не покупал, поэтому не знаю. Я живу в Украине. Да и у нас, особо в интернет-магазинах, интернет больше не скупляюсь. Все больше сам лично, сам лично на склады. Такие вот дела. Если есть какие-то вопросы по, ну, сложно, что-то непонятно, пишите в комментах, стараюсь отвечать всем. Ну, а в остальном, общайтесь в комментах между собой, у вас это неплохо получается. Желаю всем удачи, пока.